Привет всем! Меня зовут Паченко Глеб. Я председаю Звучкин в профессии экономических наук. Сегодня мы поговорим... Что не, не всегда верно, и вот здесь важно. Обычный монополист. Отлично, мы рассмотрели первый вариант.